Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике мы поговорим про новую роль, которая называется Детектив. Добавят ли данную роль в игру и когда ее добавят. Самое важное, что данную информацию говорили сами разработчики. В общем, ролик будет максимально интересным, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. Во время домашнего обучения мы пропускаем много важных знаний, а самообразование нудное. Однако, опознавание новой интересной информации тебе поможет канал Феномен. Оформление, превью, качество картинки и звука тебе понравится, а ведущий канал тебе расскажет много увлекательных фактов. Главное, все видео не растянуты, а содержательные. Ссылки на канал Феномен в описании и в закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Подпишитесь и нажмите на колокольчик. К сожалению, описание данной роли я не смог найти. Смог найти только про то, что обычный детектив... Играл в данную игру и сказал то, что игре нужны скиллы. Но самое логичное описание данной роли это то, что у детектива не будет заданий. Он будет просто ходить по карте. В принципе, как и многие игроки сейчас, они просто ходят и ничего не делают. Ну и то, что детектив будет самым влиятельным лицом в данной игре. Он сможет высказывать свое мнение о том, кто предатель. И уже будут остальные игроки его слушать. Однако, игроки могут не поверить детективу и голосовать за другого человека. Однако, я тебе скажу, что данная роль уже есть в игре, и данной ролью пользуются многие игроки. Если ты сейчас зайдешь в игру и какую-нибудь катку, то тогда ты найдешь сразу несколько детективов, которые будут топить за человека, который вследствие окажется то, что он был мирным игроком. Лаки жиза. Однако самое интересное, будет ли данная роль вообще в игре? Многие игроки спорят. Одни говорят то, что ее скоро добавят, причем многие считают то, что в этом обновлении. Также большое количество людей говорят то, что вообще не будет данной роли. На данный вопрос ответили разработчики в одном из интервью. У них спросили, когда же выйдет данная роль и будет ли она вообще. Разработчики ответили то, что данную роль собирается добавить в следующем обновлении. Не в этом обновлении, а уже в следующем. И для чего надо столько времени тянуть? Во-первых, как известно, то что вот-вот уже прям очень скоро выйдет новая карта, которая называется Airship. На данной карте будет множество новых скинов, и самая загадка это питомцы добавят ли их в игру, потому что в трейлере ничего не показывали, и когда добавили обновление на Nintendo Switch, там тоже не было новых питомцев. Неужели разработчики могли обойти питомцев стороной? Разработчики перенесли добавление данной роли на другое обновление для удержания аудитории. Сейчас мы все ждем обновление, которое добавят карту, как я уже говорил, мы на ней поиграем, она нас надоест, и здесь уже выйдет новая роль, и она заставит нас продолжать играть данную игру. В общем, все сделано для того, чтобы не было такой же истории, как с Fall Guys. То, что игра отхайпила свое, но ну, из-за глупых обновлений, из-за малых обновлений. Хайп игры угас, и ее перестали снимать. Однако контент Among Us на YouTube еще популярен, и поэтому ты сейчас видишь данный ролик. А теперь давайте поговорим о том, как же вообще появилась данная роль. Данную роль придумали сами игроки. И когда они ее придумали, история набрала такой хайп, то, что начали спамить разработчикам. Разработчики же, они очень прислушиваются к игрокам, они отвечают на вопросы игроков, и поэтому они решили добавить данную роль. В общем, самая главная фишка Among Usа, это разработчики, которые слушают игроков, прислушаются комьюнити, за что им отдельный респект. В общем, давай подводить итоги данного ролика. Роль будет добавлена, однако детектив будет добавлен уже в следующем обновлении. А следующее обновление уже будет где-то весне, где-то в апреле, в мае. Потому что разработчики прям тщательно... Готовят обновления все. Они все получаются крутые. В общем, ты был на канале Чаёк ТВ. Спасибо за просмотр до конца. Подписывайся на мой второй канал. Всем пока-пока.